С вами интернет-магазин спорта Extreme v bike Мы продолжаем наши обзоры про велосипедные аксессуары. Перед вами модель педалей фирмы XLC, называется M19. Очень качественная педаль, подходит она для туризма и для городского катания. Сама педаль сделана из алюминия, платформа сделана из нескользящего пластика. На педали есть несколько шипов, которые предотвратят скольжение вашей обуви по педали. В педали использован промподшильник. Педаль будет достаточно долговечная. Плюс у нее очень красивый цвет, она придаст стиль вашему велосипеду. Данные педали производятся в пяти цветах. Есть еще красный, синий, зеленый и серый. Весит педаль всего лишь 312 грамм. Для педалей для горных велосипедов и для туристических велосипедов это не так уж много. И надежная стальная ось и закрытые промподширники дадут этой педали возможность долго служить вам и выдерживать, в принципе, любой вес райдера и любые нагрузки. Заходите к нам на сайт, выбирайте педали, которые соответствуют целям вашего катания www.bebike.com.ua и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы покупать качественные вещи в интернете.